две октавы. Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Владимир Сергеевич Соломьев. Русская идея. Среди ремесела и наук, в заботах дня всегда наличных, порталом временных услуг наш бедный опыт ограничен. По счастью, выше всех потуг, на облучке с кнутом возничьим, Искусство размыкает круг, Почти теча своим величким. И всякий раз на коротке, Прибавив к эпосу экологу, Религия в своем редке, Все знает с самого пролога. Так узелок на узелке Хранит культура тайну строго, На многожильном поводке у сверхъестественного Бога.